Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередное интервью с нашим новым спикером. И сегодня я с огромным удовольствием хочу представить вам Александр Кищук. У нас сегодня в гостях на интервью. Александр – профессиональный лайф-коуч. И сегодня мы узнаем, что за курс он подготовил для нас, познакомимся с ним, ну и узнаем более детально, какие же пользы и какую полезностью его курс каждому из вас принесет. Александр, Добрый день! Да, добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день всех, кто смотрит сейчас и будет смотреть. В записи. Хорошо. Александр, ну давайте с вами познакомимся. Расскажите о себе, расскажите, как вообще так получилось, что вы стали специалистом именно в этой области, чем занимались. Ну, давайте с вами познакомимся. Угу. Если начать слишком издалека, то я потомственный преподаватель. В моей Ой, педагогическая кровь. Говорят даже но не говорят, где-то я так читал, что и фамилия там связана с педагогикой, но это чувствуется внутри больше, да? что есть, знаете, такая жилка помогать людям учиться. Вот поэтому не зря я стал бизнес-тренером, не зря потом выучился на коуча и продолжаю учиться. Вот. И мне повезло, что я учился у двух великих мастеров, первоисточника, можно сказать, один с американского континента родины коучинга, другой с европейского, да, уже как продолжатель, так сказать, этого всего. Поэтому э, все это не напрасно, и коучинг – это мой стиль, моя жизнь, и я с удовольствием э, готовлю профессиональных коучей, помогаю людям вот, э, приобретать коучинговые навыки, инструменты для своей личной жизни. Ну, у нас условное разделение бизнес и лайф, вот, лайф, наверное, больше связано, знаете, с внутренним лидерством, внутренней гениальностью, раскрытием потенциала, взятием на себя ответственности за свою жизнь, да, и лайф-коучи, они помогают как себе, так и людям, вот, в их, как бы, личностном развитии, в да? mm -hmm. личностной эффективности, я бы сказал, в жизни. А как так получилось, что вот именно выбрали эту стезю, то есть лайф-коучинг? Педагогика, понятно, хорошо. С чего, может быть, начинали? Как именно ваш опыт подтолкнул вас к тому, что начали в этом направлении учить людей? Ну, я в бизнесе уже где-то с 2005 года, потому что до этого я работал, ну, скажем, в бюджетных, так сказать, организациях. Действительно, только э, вот я музыкант, э, у меня музыкальное образование, и, соответственно, я работал и в школе, и в музыкальном училище, а потом так жизнь повернулась, что вошел в бизнес-среду. В бизнес-среде очень важно э, не процесс, скорее, а получение результата. Вот бизнес меня научил э, все подчинять результату, без этого как бы бизнеса нет, да? И приобретение определенных навыков, например, продаж, переговоров, коммуникации, тайм-менеджмента, управления людьми, все подчинено этому результату. И я как бизнес-тренер, тоже специально обучался этому, помогал, проводя тренинги, помогал бизнесам приобретать вот эти самые навыки, которые дают результат. Коучинг пришел как продвинутая уже технология, индивидуальная и командная, групповая в мою жизнь. Да. Эм, он как бы апгрейдил, то есть улучшил то, чем я занимался. Ну а потом я уже ну, где-то с 2010-2011 уже полностью вот перешел на тропу коучинга и э, вот до сих пор этим занимаюсь. Прекрасно, хорошо. Ну, тогда давайте теперь а, о курсе поговорим. А, mm -hmm. Сколько у вас вообще будет уроков в курсе, о чем ваш курс, чему вы там будете учить, может быть, немножечко а, об уроках, что, mm -hmm. как, ну, то есть давайте сейчас нашим а, зрителям, и кто в дальнейшем будет в записи смотреть, расскажем, о чем будет ваш курс, и немножечко подробнее поговорим о нем хорошо я два слова скажу э, о своем опыте вот уже здесь да то есть в обучении э, коучингу дело в том что в 2010 году девятом извините э, я создал школу которая сегодня называется международная школа коучинга и менторинга мастер коуч украин и вот уже девять лет э, занимаюсь он офлайн обучением то есть вот год там две-три школы у меня проходит, где я готовлю профессиональных коучей, как бизнес, так и лайф направления. Школа представлена в Азербайджане, помимо Украины, и в Объединенных Арабских Эмиратах. А, так как сегодня такой, знаете, век уже масштабирования, что ли, да, век информационных технологий, конечно, мне площадка Easy бизи вот в этом плане очень интересна, то есть есть возможность э, дима, э, помогать людям в обучении вот, в разных странах. Это здорово на самом деле. И вот эта мысль он, онлайн обучение э, где-то зародилась года четыре назад, но тогда я не понимал, как можно обучить навыку коучинга, да, вот такого консультирования, вот в онлайн-режиме. И вот на протяжении четырех лет э, эта программа создавалась. То есть мне важно было понять, как обучить людей через онлайн-формат. И сегодня я uh -huh. к этому готов. Я начал э, с, с трудной, с трудного направления лайф-коучинг, потому что в нем очень много... Э, ну, скажем так, элементов, которые стоит разобрать, то есть из чего состоит личность, да, ее, ее внутренний мир, какие проблемы э, хочет решить человек, как это сделать эффективнее. И э, я разработал 13 уроков, такое интересное число получилось, не специально это делал понимая, что там больше часа уже тяжело да, восприятие, ну, занятия какого-то. Да? Вот поэтому весь курс поделен на 13 уроков, более того, с каким-то перерывом, ну, например, раз в неделю, чтобы можно было практиковать, потому что информации достаточно много, и ее обязательно нужно практиковать на себе, на окружении, на клиентах уже своих. Поэтому этот курс, прежде всего, будет интересен тем, кто занимается вопросами личной эффективности, кто хочет получить новую востребованную профессию, кто занимается развитием там, собственного бизнеса или проекта, или развитием бизнес-команд, ну, мен менеджер, да? И кто занимается личностным консультированием ну, любого формата? Сегодня можно говорить о том, что это профессия мирового масштаба, потому что можно работать спокойно, поучим, через онлайн-формат со всем миром, и это дает потрясающие просто возможности. Далее, что в результате человек получает, ну кроме профессии, да, вот Коучинговые навыки – это, прежде всего, быстрое достижение запланированного результата, запланированного результата, потому что в корне слова «коучинг» заложена быстрота и эффективность. Это правильная постановка цели, то есть четкий фильтр «моя, не моя цель», и человек приобретает вот этот навык. Важно ему чем-то заниматься, неважно. Да? Это быстрое принятие правильного решения, а слово «правильное» здесь не универсально, а правильное для самого человека в тех обстоятельствах, в которых он находится. Это эффективное построение карьеры, это преодоление внутренних препятствий и ограничений, потому что лайфхоучинг работает с внутренним миром. Это снятие стресса и достижение эмоциональной уравновешенности, Это состояние комфорта и внутренней гармонии. И, как следствие, это уверенность в будущем, потому что Корень всех страхов ⁇ это в неопределенности, а будущее ⁇ это всегда слепое бедное, это нечто неопределенное. Вот такие результаты можно получить, пройдя этот курс. Значит, какой формат? Он очень простой. На каждом занятии дается практическая демонстрация моделей, техник и приемов. Мы изучаем определенные навыки и их потом практикуем. Под словом модели, «модель» стоит понимать определенный алгоритм, то есть они вот четко даются раз, два, три, и запоминаются, и таким образом в любой консультации, в любой работе этот а, алгоритм а, ну, как бы всплывает. Александр, да? можно я уточню? Да, Простите, да. что перебиваю, можно я уточню? Да. То есть смотрите, по-хорошему ваш курс а, рассчитан да, и а, дает людям новую профессию. То есть если человек хочет стать, например, коучем, то он ведь да. проходит ваш курс, и пройдя 13 уроков, он может самостоятельно консультировать других людей. Верно? Да, да. да. Хорошо. Смотрите, дело в том, что сегодня в онлайн-пространстве много таких курсов. Uh -huh. Я хочу сделать акцент на том, что я, еще раз, постоянно занимался офлайн обучением да, живым. Я мог отслеживать динамику роста uh -huh. своих учеников. И я этот курс разрабатывал 4 года. То здесь очень важно понять, что я подхожу к этому серьезно и с гарантией результата. И да, я готов, да, если заслуг, я буду сертификат для участника курса, то, то я подтверждаю, что он профессиональный лайф-коуч, и он может, да, может работать с клиентами и ну, владеть этой профессией. Угу, угу. Смотрите, теперь я бы хотел все-таки, как курс ваш называется? Ну, давайте точно да, назовем «Онлайн-курс да. профессионального лайф-коучинга». Ага, хорошо. Вы сказали, там будет 13 уроков. Давайте хотя бы несколько разберем, о чем они, что там будет, да. а, ну, какие там несколько, может быть, примеров методик, чтобы, например, человек мог посмотреть, ага, вот это, вот это интересно. И уже, может быть, даже дать какой-нибудь один простой совет, человеку, да, то есть если он, например, уже начинает первые шажочки, вот какой-то простой пример, какой-то совет, который он прям после интервью сможет, сможет применить и уже какие-то результаты э, улучшить свои. Отлично. Ну, смотрите, итак, 13 уроков, на каждом уроке есть объяснение, ну, без этого ж никуда. Mm -hmm. Теория. Как вспомогательный инструмент... Э я даю еще там учебные видео различные, ну и так далее, но это уже как бы после занятия. Итак, я демонстрирую, uh -huh. я могу проводить демонстрационные сессии, со мной могут проводить сессии, чтобы сразу потренироваться. То есть моя задача, чтобы человек понял определенную технику. А после uh -huh. этого дается практика до следующего занятия и определенные задания. Домашние. Там и чтение литературы, просмотр фильмов, практика сессии то есть конкретно, что, что нужно для этого. Ну, как пример, давайте я с конца. Вот, например, занятие номер 12. Модель жизненного баланса. Дело в том, что в последнее время очень много запросов, да и вообще человек всегда стремится к гармонии, к балансу какому но коучинг – это довольно точная наука, и есть модель, которая четко показывает алгоритм, из чего состоит этот баланс, из каких элементов, да, и как эти элементы э, м, практиковать и тренировать, а чтобы… Колесо, колесо жизни, правильно? Бизнес, ну, семья, правильно. здоровье. Нет, это, эту модель можно взять в свободном доступе. Здесь да, именно да, да. Ага. жизненного баланса авторская, то есть под лайфху. А, это ваша авторская. Все, а. ага. Поэтому я ее особо тут сейчас раскрывать не буду, я просто показываю как пример. Вот мы целое занятие разбираем эту модель. Участник может диагностировать свою жизнь, качество своей жизни и искать элементы, что, что необходимо улучшить. А, например... Формула успешного дня. Это тоже модель, это тоже алгоритм, из чего должен состоять день, чтобы он был наиболее эффективным. А это работа, ну, например, есть тема... Э, вот правильное место в жизни есть такая, да, вот выражение. Mm -hmm. Вот найти себя. Да, получается. да, да, да, да, вы совершенно правы, вот найти себя. Это не просто лозунг, это не просто о каком-то мистическом или духовном мы говорим. Это mm -hmm. конкретные вещи, измеримые, достижимые, которые можно делать. То есть, и, например, то, человек то, должен да. понять свои сильные стороны, что ему нравится заниматься, какую свою сильную сторону он может монетизировать, как к этому mm -hmm. прийти и как непосредственно ему сделать так, чтобы занятие данным любимым делом было ему комфортно, приносило результат духовный и материальный. И, собственно говоря, вот укрепиться в этой позиции, правильно? Да, да, если простыми словами, ну да. Но там модель имеет еще много э, критериев. Безусловно, да. Я просто, чтобы обобщить, чтобы такие да, примеры. Да. Угу. Или, например, модели реализации желаний. Как сделать так, чтобы взять желание и его реализовать. А она тоже авторская. Вот тут есть модель, цветок желания такой. Угу. Можно тренироваться на своих желаниях реализовывать. Я поэкспериментировал э, с, э, в Фейсбуке на группе людей, вот бесплатно совершенно, вот экспериментировал данную модель, а она рабочая, то есть она дает результат, поэтому я за нее отвечаю. Это mm -hmm. я начал, знаете, это вот десятый, девятый, двенадцатый урок, но, конечно, все начинается с каких-то простых очень вещей, so, so. с того, что мы отучиваемся давать советы, потому что коуч не дает советов, подходить вообще к человеку, что я знаю, что ему нужно. Поэтому мы четко разбираем, чем коучинг отличается от психологического консультирования, там, психотерапевтического, НЛП и, и всех прочих, которые существуют uh -huh. да, в информационном поле, чем коучинг эффективен и как он ä, помогает. Поэтому мы разбираем простые модельки работы с человеком, из чего состоит карта мира человека, как не навредить Человеку. И э, от простого к сложному мы от занятия к занятию вот, двигаемся э, вот к таким интересным темам, которые я вот, как пример. Да? А какое-нибудь сможете упражнение или, может быть, какой-нибудь совет вот, прям сейчас дать э, что-нибудь, да, что человек уже прямо после интервью сможет взять применить? и какие-то результаты сделать. Не обязательно он хочет коучем стать, просто какой-то совет обычному человеку, что сделать, чтобы в жизни чуть-чуть больше гармонии стало. Чуть-чуть а, больше гармонии? Ну, а -а -а. гармонии или, может быть, что-то ему. Ну, да. вот, лю ваш любимый совет человеку? Наверное, такой есть. Я даже, наверное, парочку вашу Давайте. Да? Наверное, прекрасно. первое – это уметь делать паузу. Вот э, когда... Мы сталкиваемся с какой-то проблемой или задачей, у нас сразу возникает вопрос, что делать или как делать. Да? Mm -hmm. ну, это вопросы, которые заводят в тупик. В таких случаях нужно первое, что сделать, это ничего не делать, это выдержать паузу. То есть, знаете, такая информационная тишина. Потому mm -hmm. что все ответы есть внутри, не надо насиловать мозг вот такими вопросами, что же мне делать. Нужно прежде всего знаете, услышать тишину. Ну, это так первое. Вот. Mm. Это первый совет. И, ну, кстати, это профессиональный навык, потому что коуч, когда слышит запрос клиента, у него тоже срабатывает, знаете, вот это, ой, как помочь, ой, действительно, как делать. Поэтому мы как раз вот и учимся, наверное, молчанию и умению там человека вывести на развивающую беседу. Ну, а второе... Что можно посоветовать, когда мы хотим какого-то результата? Первое – это понять, чего я хочу и что я хочу. Вот такие вопросы гораздо лучше, чем что делать. Первое – что mm -hmm. хочу, чего хочу. Второе – зачем мне это и что это мне дает? И третье – это какие первые три шага я могу сделать? Смотрите, простая моделька, но именно в такой последовательности вот лучше всего э, размышлять. Еще раз, чего хочу, зачем, угу. и первое, и пробовать, пробовать, действовать. Ибо коучинг – это действие. Ну да, да, это факт. Да, согласен. Хорошо, и тогда э, еще один вопрос, да, скажите, пожалуйста, вот ваше определение, для кого ваш курс, кому больше всего вы бы его порекомендовали? Понятно, что здесь очень широкая целевая аудитория, но все-таки… На кого больше рассчитан курс? Угу. Много лет На назад я думал, я думал, что это действительно широкая аудитория, правда? Вот честно. И действительно, есть такое выражение, коучинг для всех. В принципе, он открытый. Пожалуйста, да, можно брать куча курсов, куча школ и обучаться. Но потом я добавил вторую фразу: коучинг для всех, но не для каждого. И вот кто этот карты? Еще раз: это тот, кто готов взять на себя ответственность, выходить за определенные рамки, шаблоны, которые предлагает социум. И если он это сделает, только тогда он имеет право работать с другими людьми и помогать другим людям. То есть угу. мы говорим о соответствии, о целостности, потому что коуч должен прежде всего решить свое, все, и только тогда он имеет право а, помогать другим. Ну, Я да. И против психологов которые не устроены в личной жизни врачей которые курят учителей которые не любят детей я против это моя жизненная позиция и поэтому очень прежде всего почему на курсе мы начинаем себя мы сначала прорабатываем свои задачи свои проблемы свои тараканы понимаем себя и вот через себя мы готовы помогать тогда другим поэтому Первое, для кого этот курс, кто готов брать на себя ответственность, копаться в себе, честно вести диалог с самим собой, выходить на другие совершенно уровни эффективности, лидерства, там, ответственности, и после этого помогать э, другим. А так, пожалуйста, это те, кто консультирует, это те, кто управляют, э, это те, кто что-то создают, э, это вот те люди, э, как бы клиенты, да которые, участники, которые могут себе эту профессию взять как основную или как дополнительную. Mm -hmm. Да, я согласен с вами. Все верно, все четко подел. Скажите, даты уже когда начнется ваш курс известны? Да, да. Вы знаете, на изи все быстро, я сам не ожидал. Это так вот, вот мне прямо аж по душе, что вот все четко. Mm -hmm сказали, сделали, понятно, что делать, уроки разработаны, слайды разработаны, я готов, но я взял тайм-аут небольшой, две недели, 22 мы начнем, января, как бы, ну, как бы немножко и психологически подготовиться, и все-таки я хочу, чтобы каждый урок был, знаете, как концентрат и информационный, и интереса, потому что если я час разговариваю с ноутбуком, то это должно быть очень эффективно. Поэтому через две недели, 22 числа, мы стартуем, 13 уроков, и я с удовольствием в первый раз поработаю с группой оффлайн. Я в успехе уверен, я результат гарантирую. Не обязательно всем сертифицироваться, там я и указал, что кто хочет сертификат, тот там должен пройти сертификацию. Кто просто для себя, пожалуйста, можно всю информацию как бы, выучить. Прекрасно. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, Александр, спасибо большое за такую информацию о курсе. С нетерпением будем ждать уже ваших уроков у нас на площадке. Друзья мои, у нас сегодня в гостях был Александр Кищук. Если вы хотите стать лайв-коучем, то обязательно не пропустите начало его курсов. Курсы интересные, насыщенные 13 уроков, и, возможно, это будет ваша новая профессия. Ну что ж, еще раз, Александр, спасибо, что пришли. Спасибо, Сергей. Друзья, мы с вами мы прощаемся. До встречи на курсе. Да, до встречи на уроках. Ну а с вами мы прощаемся, увидимся в новых интервью. До новых встреч. Пока-пока.